Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Белюк и очередная горячая, хорошая вакансия в Польше, в польском городе Белосток. Работа для женщин, мужчин и семейных пар. Сегодня я вам представлю такую работу. И если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, значит это видео для вас. Поэтому устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Сейчас уже, наверное, по сложившейся традиции на ваших экранах будут условия труда и сам рабочий процесс, чтобы вы представляли, что будет вас ожидать и что вы будете делать на этой работе, когда приедете на нее, если же, конечно, захотите приехать. Ну, а за кадром я буду засчитывать вам подробное описание этой вакансии, поэтому внимание на экраны. На работу в Польшу от фирмы Проект Плюс срочно требуются помощники ткача, можно без опыта работы. Локализация Белосток. Нужны работники на производство диванов и ковров. На данный момент требуется 15 женщин и 5 мужчин. Могут быть семейные пары. Для женщин знание польского языка не обязательно. Мужчины должны знать язык на коммуникативном уровне. Требования. Желательный опыт работы. Желание обучаться и работать, мануальные способности, условия работы. Жилье платное, оплата пополам с работодателем. В месяц зарплаты за жилье будет сниматься 370-420 злотых. В зависимости от местоположения жилья. Условия жилья хорошие, от 2 до 4 человек в комнате. Видео с условиями проживания, ссылочка на это видео будет в описании к этому видеоролику, поэтому обязательно проходите и ознакомляйтесь после просмотра этого видео. График работы трехсменный, от 8 часов и выше, перерабатывать можно по желанию вплоть до 12 часов в смену, можно по желанию работать в субботы и в воскресенье. Первый месяц, испытательный срок, работайте на умове злицения, а со второго месяца, если устраиваете работодателя и при вашем желании вас переводят на умову праце Ставка 11 злотых 10 грошей в час чистыми в обычное время работы, за ночные смены 13 злотых 40 грошей э, чистыми, за субботы 15 злотых чистыми в час и за работу в воскресенье 20 злотых чистыми в час в месяц можно зарабатывать на этой работе от двух с половиной до пяти злотых чистыми конечно же в зависимости от количества отработанных вами часов обязанности замена закончившихся бобин на новые и перевязывание их управление производственными машинами контроль качества продукции мы гарантируем оформление вам приглашения на работу в Польшу полное ваше сопровождение Пеку над вами в Польше, медицинский осмотр, помощь в подключении мобильного оператора, ваше заселение и сопровождение вас во время всего процесса трудоустройства. Желающим делаем карты побыту и воеводские разрешения на работу. Что ж, друзья, срочно сюда нужны люди, работа очень хорошая, очень достойная. Уже давно мы туда трудоустраиваем людей, проверенный работодатель. Как слышали вы, можно здесь сделать и карту побыту, и воеводское, то есть кто хочет на постоянно переехать в Польшу. Тоже подойдет эта работа идеально. Ну и, конечно же, очень хорошо она подойдет и для тех, кто хочет просто приехать и заработать на короткий срок. В общем, мои контактные номера уже появились прямо вот здесь, в нижней части вашего экрана. Там Viber, WhatsApp. Пишите мне, я обязательно отвечу вам в будние дни. Также хочу напомнить, что вакансии постоянно обновляются. И работ в Польше от агентства по трудоустройству Проект Плюс очень много по всей Польше со списком. С подробными списками всех актуальных работ вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Проходите на мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, чтобы постоянно быть в курсе всех актуальных работ в Польше и получать рассылку актуальных вакансий прямо к себе на телефон. Также обязательно напишите больше комментариев под этим видео, поделитесь ссылками на это видео с друзьями заинтересованными в работе в Польше, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь обязательно на этот канал. Канал. Ну а с вами был Антон Белюк, на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!